Здоровья бандиты, мы на канале Зэмман и мы снимаем, в этот раз снимаем не стрим, а именно съемка ролика игры скам Скам, кто не знает, кто не помнит, это выживалка, выживалка среди игроков, зомби и роботов Также здесь есть очень много пошлятины, поэтому если вам что-либо в такой тематике не нравится, советую сразу закрыть ролик Итак, поехали, поехали в прошлый раз мы остановились на том, что э, мы играли-играли, были бомжами, и нам в чатик написал человек под именем Юра. У него есть... Точнее, не у него есть, а он играет на одном из серваков. По-моему, он называется Саратов, если я не ошибаюсь. И он здесь имеет довольно-таки неплохое имущество. То есть у него есть тачка, у него есть трактор, у него есть оружие многое. Вообще широкий Широкий инвентарь И дом, естественно, что немаловажно По поводу роботов Их на сервере нету Зато есть куча зомби Куча зомби и игроков Ну игроки вроде как друг друга не убивают Они здесь стараются выживать же дружно А что касается зомби, да Здесь их много Поэтому давайте сейчас проверим, наверное, каждый вид оружия Что еще? Да посмотрим. посмотрим Уже все по игре Блин, сегодня солнце такое вообще сильно светит. Я уже максимально поставил коробки, дабы затмить эти лучи. Ну, все равно не хватает. Все равно через шторки солнце сильно режется. Может, к весне ведет, кто его знает. Что долая загрузка. Но Юра сейчас не будет, он сказал, он работает как я сутки через трое, поэтому я думаю, что я, скорее всего, буду один. Мы будем одни, ребят. Так, сейчас у нас есть какое оружие? Сейчас мы выйдем на охоту. Посмотрим, что у нас есть. Зачем я скинул ножку? А, я забыл. Здесь сначала должна быть прогрузка. Вот, вот кровать, которую он мне построил. Это его кровать, ну, естественно, она получше. Сами понимаете. Человек тут строил, добивался всего. А тут я такой пришел и буду к кровати Похоже, либо. Так, ну он мне дал все права на дом Можно сказать, прописал меня здесь И что у меня есть? Что у меня есть? У меня есть дробаш, у меня есть винчестер, хантер какой-то Не винчестер, а как он называется? Винтовка, винтовка, во. Он мне еще говорил, как-то следить за метаболизмом То есть употреблять это чизбургер, колу, это все Кушать надо Давайте сейчас сразу, наверное, покушаем И пойдем на охоту Зомби здесь много Уровень у меня Очки славы 140 Не знаю, много это или мало, но... Взять в руки Я так понимаю, пить он еще не хочет, наверное Сейчас попробуем. Не, он не хочет Не хочет У меня есть пистолет Вот видите, здесь, короче, когда ты... Целися, не всегда есть прицел. То есть, вот обычный режим, а есть тут УЗИшка, и там прицел, ну, как в пабге. Так что здесь не всегда удобно. Смотрите, что у человека есть. Вот э -э, материалы ящик. Давайте посмотрим, что здесь. Вот видите, какое-то количество ножиков, бабочки всякие, замочки. Сюрикен даже есть, ни хрена себе. Носки, ну, в общем, все для... Ближнего боя, можем так сказать Так, оружка Оружка Здесь у нас есть, опа-на Ребята, взгляните Верхняя строчка, второй ряд Не второй ряд, а вторая позиция По, -по первому ряду Вы видите это? Ракетница Ну, наверное, снаряда еще нету Я так понимаю, это вызовной дроп Итак, у нас есть Калашек, Есть еще какой-то винчестер Есть даже мачете не какой-то мачете как она называется я забыл как называется эта херня короче не суть не суть зато есть прицел прицела хочу куда-нибудь натянуть Ой, я так понимаю здесь ничего нельзя да вот вот получается слоты которые можешь ты что-то ложить вот 4 слота под пистолет под дробаш, я так понимаю скорее всего это глушитель здесь какая-то фигня ерунда что касается этих оружий Тут, конечно, не видно РПК Ну, блин, прикольно, прикольно Сейчас мы это все будем смотреть Будем ставить прицелы, будем смотреть Идем дальше У нас есть еда-вода Еда-вода В принципе, у меня, по ходу по табу все хорошо Поэтому пойдем дальше Я хочу переодеться Я думаю, Юра не будет против, если я переоденусь я все равно все обратно верну. Так. У него, правда, видите, под определенную футболочку там что-то есть уже. Вот, у него футболки здесь девятки какие-то. Их объединить нельзя, да? Нельзя, по ну. ну, ладно. Сейчас я просто поменяю кофточку. А, так нельзя, да? Можно? Сейчас выберу надеть. А ну-ка. А, она сверху одевается. Елки палки. Видите, она сверху одевается. Блин, ну мне нравится все равно. Четко. в чем я сейчас был? Не, давайте лучше зеленую. Вот эту. Я предлагаю зеленую все-таки одеть. Сделаем вот так. Так, белая в ящике, да, у нас получается. Вот, пусть она здесь и будет. Под один на этот будем одеты. Вот, вот это уже видно воин. Вот это видно воин. Пистолет есть. дробаш есть. Винчестер есть. Так, это вещи. Это вещи, это разные. Разно мы можем найти. Ну, тут типа акумов, разного вида аптечки и многое другое. Сейчас даже попытаемся, может, найти какую-то машину. Если нет, то попросим у... Админа. А, ровер стоит со вчерашнего дня. Так что давайте по поездим, пока что покатаемся. Если аккумулятор, конечно, не севший еще. Не, аккумулятор заряженный полностью. Видите, админ оставил нам машинку. Сейчас я открою это Опа, она. Не, ну все как реальность, машины машина заглохла. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята. Перед покупкой Range Rover обязательно посмотрите данный ролик. А то все говорят там, десятка говно, девятка говно, тринашка говно, пятнашка говно. Посмотрите, как я Range ровер завожу. Главное, чтобы Вообще надо правильно, наверное, открывать ворота и зачищать территорию. Я делаю все по-китайски, как видите. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой а что с ней? О, завелась. Завелась. Я не знаю, как контролировать здесь надо, чтобы она ну, нормально себя вела машина. Так, сразу давайте достанем оружие. Пистолет может достать? С пистолетом убегать? Ну, тебе, наверное, все-таки пистолет. Я хочу посмотреть, как он в действии. Сейчас Приедем до ближайшего зомби Посмотрим, какие здесь вообще есть дома Здесь, конечно, машина Соизволит поехать У нас есть радио, давайте включим радио О, вроде завел. Так, это сигналка Музыка не включается О, вот музыка Это она уже Ой-ой-ой, ля какая сразу Это она просто заглохла у меня почему-то Вот сейчас, где множество зомби будет, туда съездим Можно на базу как нибудь Робота, конечно, я убивать не хочу Я, на зря, да, сюда приехал? Я здесь, наверное, не поеду Так, как переключить станцию? Вот это я еще не знаю Не, с этим, видите, проблема? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой какого года этот рейндж-ровер что с ним а прикиньте здесь реально надо под капотом все менять там типа зима наступила тоже там то прочисти, то сделай это я так понимаю тоже сосед какой-то О -о -о -о. как же его лучше а? так это я это я блин мне надо дом запомнить где мне надо запомнить где дом Дом находится у озера, вот оно. На буковке H. Все, запомнили. Буковка H ⁇ это мой дом. Главное, чтобы у нас бензина хватило, будем до этих пор кататься. Как видим, большую волну зомби. Ну, правда, я сомневаюсь, что такие будут. Хотя мне Юра говорил, что здесь их большое количество. То начну применять оружие. Это именная, да? Я так понимаю. Не именная зона, а в смысле красная. Тут что-то есть, наверное. Тут же получается, что будет робот, скорее всего. Сейчас посмотрим. Я сомневаюсь, что здесь робота нет. Ч ⁇ серьезно, робота нет? Окей. Блин, я сейчас еще и тачку убью. Я сейчас еще и тачку убью. Мне человек дал... Один человек дал просто покататься. Главное, чтобы меня сейчас никто не слил, а то будет такой, как я, сидеть. Просто сломиком подойдет и убьет. Просто ези-луду будет. Опа, ну тут еще, еще что-то накидано. Эм, мой английский не силен, но я думаю, мне это не нужно. Я буду вежливым гражданином, буду закрывать за собой двери везде. Нет, тут ребята вообще, посмотрите. Они здесь, ну, не особо жадные. То есть нет, как на других серверах, ты просто идешь. Вот посмотрите, лянти Это нормально? Оружие просто раскидано. На другой сервер же ты зайдешь, там такого нету. Там буквально забирают все ненужное. Все, что ты можешь представить, там. Ладно, возьмем носки, да, какие-то там тряпки и что еще, может, не нужно? Ну, блин, банка конферная, которую уже похавали Все, все, все загребает на других серверах Здесь же такого нет, здесь даже оружие вон валяется Блин, советую сервак, ребят Прикольный, прикольный, мне очень нравится пока что Сейчас я только поеду, я очень мало зомби увидел Мне нужно все-таки зомби, я хочу Мочилова Ну, правда, здесь, здесь Мочилова, тут везде есть... Блин, что я туплю Можете обвинить меня, можете назвать дурачком Я опять забыл, что здесь нет роботов Поэтому я сейчас еду в самые большие минные зоны Например, сюда в город И делаю зачистку Назовем этот ролик, наверное, даже зачистка городов каких-то Здесь также можно есть от первого лица, как видите то есть, вот я включаю режим с противогаза, и можем нормально ехать от первого. Но ну, а все равно баще. Посмотрите просто. Тачка выглядит хорошо, очень хорошая физика в игре. Сейчас я только привыкну, в какую сторону мне ехать. Так, как называется город? Загорье. Загорье город называется. Я, помню даже пешка, когда здесь ходил, я... Рядом бегал так ну вот зомби начались давайте посмотрим в смысле они еще и прыгать умеют а не может что-то машине сделать или нет что-нибудь не он не бьет машину я смотрю здоровье как было так и осталось интересно я с машины могу стрелять Ахе реть. Ахе реть. Вы видели такое когда-нибудь? Просто... У меня нет слов. Зомби тебе ничего не... А тут уже... Тут уже обидно. Тут уже... Нет, ну тут я не достану. Не, ну вообще четко было. Просто взял и из водительского этого взял и убил. Зомбача. Тем более и попал в голову. Доедь. Вот это знаете как в фильмах бывает Когда ты пытаешься уехать от зомби А он тебя догоняет Тут просто даже с машины не надо выходить Ну, я не хочу быть халявщиком Поэтому давайте встанем все-таки И сделаем зачистку маленькую Только сейчас оружие другое возьму Дробаш Не, дробаш не хочу Хочу походить с винчестером я особо пули Юре тратить не буду Просто так, по фану Немножко зачистим Так, карго дроп О, дроп сейчас где-то будет Ну, я не успел Не успел мне Юра объяснить Что касается дропа Он сказал мне, там нужны какие-то отмычки Еще какой-то всякий бред Возможно, это и есть у меня в сумке в доме Но я на это не обратил внимания Походу в здании. В здании, да, здесь? Нету. Мне такое впечатление, как будто послышал, что отсюда... это что? Боксенд болтс. Боксенд болтс. Болты. Где, где, где? Вот огор ⁇ орет. А чё, Звуки как-то не соответствуют дистанции. Класс, класс. Ваншот, one ванки Честно говоря, тут даже прицела не видно, очень сложно на самом деле попасть. Ага, жирный, Эй, толстый. Сейчас попробуем в голову, конечно, попасть. Попал не в голову, в шею. Ну, как видите, все равно шот классный. Нет, лучше без прицела, без ближнего прицела, скажем так. Вот сейчас попал, как видите. Блин, эй, алло, алло, алло, алло, алло Да, не хватало сейчас еще слиться, мне Юра убьет Что я с таким лутом вышел на охоту и никого не слил А, тут перезарядку надо сделать Окей, пацаны, подождите Пусть весь мир подождет, пока я перезаряжаюсь Да, что по прицелам так сложно все вот видите, я вроде как попадаю, вот точечка. Но он стреляет совершенно в другую сторону. Тут надо как-то больше основываться. На свой прицел. Так, ранг у меня по-прежнему неудачник. Понимаю, понимаю. Нет, я так могу все патроны. Давайте все-таки возьмем дробашку. Интересно, они могут созывать э, своих сородичей? Чего? Блин, ну зомби убивать это просто одно удовольствие. Чисто любец мне дали ранг. За то, что я убил парочку этих зомби. Ну и наверное, давайте я сейчас зачищу этот. Возможно найду аккумулятор Юрий, и принесу домой. Чтобы у нас в следующий раз было на чем ездить. Полицию можно зачистить. Тоже, тоже кстати, внутри часто бывают типы. Ну, зомби, я имею в виду. По крайней мере, при прошлой зачистке, да, когда я ходил голый, здесь а, один зомбач лежал. Не, в этот раз, походу, его нету. Вроде даже, видите, килы делаю, стреляю, а толку ноль Кстати, я забыл, где я поставил машину Лучше так, наверное, не рисковать Пойду-ка я сейчас, наверное, обратно Я честно, серьезно не помню, куда я поставил машину Так, ладно, добавить, взять в руки В принципе, с этой ружкой С этой ружкой мы уже более-менее разобрались я думаю мы можем ехать в тачку ехать в свой дом и менять оружие цель цель еще раз повторяю пострелять со всего оружия какое только есть интерфейсе у юры еще раз напомню ребята юра прописал меня в свой дом юра это игрок Который хороший игрок Он увидел, что я стримлю Решил мне помочь Рассказать некоторые аспекты игры Довольно-таки интересно рассказал Хоть здесь, это и капля в море Здесь очень много разбираться Вы только взгляните на один метаболизм Просто взгляните сюда Здесь есть все Мне кажется, вот я сейчас обхожу медкомиссию да, На водительские права Там, там просто о а таком, наверное, даже не знают Так Давайте... Куда мы? Мы за тачкой сейчас Сейчас тогда я тачку ищу И мы едем обратно Я беру другое оружие Я, правда, еще не понимаю, где какой... Какие патроны нужно брать По-моему, здесь правее должна она быть Не хочется пить Не проблема, не проблема Юра водой нас обеспечил Так, у меня есть, по воды Обычная фляжка, вот выпить Хорошо. У меня два дробаша, да? Вот этот лучше. Зачем я вот этот ношу, если вот этот лучше? Мне вот этот дробаш надо. Я не понимаю. А что так можно было, да? Нормально. Чего? Чего я сразу по сетам не расставил вот так? Тут оказывается вот так можно было все сделать. Все, отлично. Зомби. Не могу пройти мимо зомби. Это то же самое, как э, папе услышать, откуда идут выстрелы и не подойти рядом. Блин, класс. Мне даже физика в этой игре нравится. То есть при стрельбе, э, если ты делаешь добивающий выстрел, ну, зомби вот прям плавно ложится. Просто плавно Сейчас редко такое видишь в других играх Везде есть какие-то там эти баги Здесь особо такого нет Единственное, что я бы предложил разработчикам Это поработать над прицелами Потому что не на каждое оружие можно его поставить И он забивается в смысле, не сбивается, а... вы поняли Так, так, так, так, так, так, так, так Мы сейчас едем обратно туда Сейчас мы едем обратно Что мы будем делать? Мы, наверное... Сейчас я передавлю зомби Нет, сделаем, давайте это сделаем по дефолту Блин, мне так нравится это делать Я не знаю почему, но Очень качественно, очень классно смотрится Когда ты убиваешь э, С водительского сидения Это очень радует Вообще не знаю, для 2018 года Эта игрушка Кирова знает, почему не не играют Я понимаю, что здесь Очень сложно всего добиться Вначале ты просто какой-то Бомж, у тебя нет ничего Абсолютно ничего Бегаешь вот ты собираешь палочки, чтобы первый рюкзачок себе приобрести. Ну дальше, дальше посмотрите, какие высоты вас ждут. Дальше ты будешь разъезжать на рейнджике, у тебя будет собственный дом, у тебя будет оружие, море оружия, море патронов. Причем оружие, сами видите, оно разбросано по карте. Я понимаю, конечно, что можно создать собственную сессию, но опять же, там машина вряд ли будет. Возможно я ошибаюсь, может и будет Просто ее надо будет найти, как ребята говорят Что они в основном В больших зданиях В больших зданиях И там Хочется пить Потому что постоянно хочется пить Блин, я машину так убью Что они в больших зданиях И они находятся в гаражах Не в зданиях, блин, извиняюсь, а в больших городах Я правильно вообще еду? я потерял свой домик а вот да, вот это соседский получается дом и чуть-чуть вон он вон он следующий мой Сейчас оружие то ребят захочу и едем дальше мне нравится то что вот смотрите мы когда с юра играли а, получится нам дал эту тачку админ ну и ему и дал юрий этот и эта тачка до сих пор у нас что он ее не забрал, что она никуда не заспавнилась. Это вообще просто сок. То есть, по сути, так можно попросить еще одну тачку и играть с другом. Я посмотрю, после выхода этого ролика, может, кто захочет поиграть, ребят. Пишите свои предложения, кто когда может. Желательно стримеры, конечно. Начинающие. Я думаю, мы можем замутить контент с этого. У него света здесь нету, да? Ну ладно, будем по темноте. Так, у нас есть пистолет, винчестер, дробаш. Ну, давайте посмотрим, что у нас есть еще. Рукопашку, рукопашку, сюрикен, сюрикен. Можно, в принципе, сюрикены взять и просто кидаться ними. И каждый раз просто солба у него вытаскивать. Тоже как тема. Оружка. Вот оружка меня интересует самая большая пункт. Давайте посмотрим, что здесь есть. Пола я оставляю в армейском бронежилете. Я сейчас скину рабаш. Блин, у него ворушки все полностью заполнено. Давайте я винчестер скину. Я не знаю, на каких патронах винчестер. Я думаю, Юра бы все равно мне разрешил попробовать каждое оружие. По-любому. Он сам говорил, пользуйся. Я постараюсь, конечно, все сделать аккуратненько, чтобы не было в разброс. То есть, вот Винчестер. По поводу прицелов, я только не знаю, что сделать. Видите, он все красивенько сложил, но у меня не вмещается другое оружие. Я могу его просто не вынести. Ладно, давайте попробуем, а там уже как пойдет. По поводу патронов я вот тоже не знаю. Вот эти я точно знаю на дробаш. Девятимилитровые это пистолет Возможно на ППшку еще подойдут Вот есть даже АС ВАЛ Я хочу его Я хочу его Обязательно хочу его попробовать А, он сразу с автоматом идет с этим С магазином, с прицелом Класс Нет просто слов Единственное плохо что Давайте зажжем костер У меня есть спички? Испортится через 14 дней. Блин, мне как-то показывал Юра по поводу пожарное кольцо починить. Какое пожарное кольцо? 100%. 100%. Короче, мне нужны, на спички. Может, они закончились или я обратно Юрию отдал. Тушеная говядина. Сейчас я посмотрю по поводу спичек. Да, у меня просто спичек Нет. Я, походу, их обратно отдал ему. Мне очень плохо видно сейчас. А только где они есть у него? В разном, наверное, да? Давайте посмотрим. Так, клей вижу. Зажигалка, вот. Зажигалка есть. Зажигалка. Берем зажигалку. Не знаю, насколько она поможет. Нам может тут еще что-то для розжига. Еще постороннее надо. Uh, я так понимаю, надо взять в руки, да? А, есть спички. Так, нахрена я зажигалку взял? Наверное, дрова нужны. Да, тут нужны дрова. Короче, ребят, не будем углубляться в подробности. Сейчас просто ночь. Это нормально. Я положу зажигалку обратно. Где она есть? А, она в руках. Все, спички у меня есть. Uh, по сути, я все вернул все на месте Юр если что АС вал дробаш я тоже скину Блин мне не нравится что он не скидывается Я хочу на основу Какое-то другое оружие оружка оружка оружка Калаш есть АКМ Глок пистолет какой-то вот это еще Винчестер он кстати валяется в свободном доступе хочу его попробовать и меня интересует какая-нибудь снайпа ну я смотрю уровень Винчестеров особо нету на который можно поставить прицел уронить но ну, уронить это такое блин а чё он такой длинный а это ж не мой сет наоборот наоборот мне надо сюда положить рпк Ну пулеметы ж я не хочу наверное, брать вот я бы взял mp5 это что юмп вот это я бы взял Я, наверное, это не возьму никак Вот, если только в руки АК-47 АК-47 брать? Кстати, на него, наверное, только компенс есть Если не ошибаюсь По патронам тоже не знаю, как оно Пойдет, не пойдет Так, прицел на вале есть Прицел, агук Лук можно, кстати, использовать Дроббаш какой-то тоже не использовали еще ни разу. Либо взять вот этот. АКС. Из зомбачей рядом уже слышу. Так, 7.62. Но это вот на калаш. Давайте я 7.62 возьмем. А, у Вилмах, я думаю, это не отсюда. Вряд ли он нужен. Хотя вот тоже написано под АК-47. У Вилмах это что? Мина. Мина. Нормально. 45 ДЦП даже есть. Коллиматор не подойдет никуда я понял хорошо 556 но это для эмочки, для такого вот всего 556 550 так 357 короче красным мне кажется показано то что сами понимаете я не могу брать то что точнее мне не нужно по патронам так пятидесятки попробовать гранату попробуем гранату ну, для контента все все я думаю на этом хватит можно еще конечно с рук убрать или не будем будем или не будем сколько здесь можно поспать а здесь так нельзя да чтоб время прошло определенное только можно лежать я понял или можно Испортится через 14 дней. Это, значит, поломается, типа, она? Или что это значит? Ну ладно, не суть. Не суть. Я хочу выкинуть дробаш, ребят. Что делать? Давайте я... Я все равно буду здесь, да? Я все равно буду здесь, все равно сюда приду. Поэтому я, наверное, все поскидываю. Но не нужно она мне здесь. Пистолет, вот этот дробаш. Я все поскидываю. Я возьму оружие, с которого я еще не играл. А потом аккуратненько Юрий все послажу. Так. АК-47. Вау. Что я еще не брал? Я давайте возьму АКС. Угу, взял. Такое себе. Вот здесь, МП-5. МП-5 был прицел, я помню точно. Возьму его. Вот он, да, у него есть голограф. Голограф. У него есть какая-то рейка и увел маг по поводу патрон я не знаю какие нужны на mp5 может здесь пишется 9 миллиметровые все увидел мне кажется мне и достаточно да о магном пистолет даже есть а ребят пошли на охоту я думаю мне этого достаточно единственное плохо что у него нет снайпы я очень хотел поиграть со снайпой так вал смотрю Ой -ой -ой. вот это да вот это да вот это действительно вот этого я уже понимаю где а у меня фары горят может я глушак не за не заглушил да не вроде бензин на месте да Сейчас открою ворота и поедем только я не знаю куда поедем давайте что-то такое глобальное где большую зачистку можно сделать Где вот можно большую зачистку сделать вот этих им зонах зеленых выбираемся за припасами знаете как этого ходячих мертвеца делали мне хочется пить Да сейчас попьешь Да, пока эта машина заведется. Не, мне нравится, что здесь реально все как по-настоящему. То есть, сам закрываешь ворота. Объяснил, да? Все как по-настоящему. Сам закрываешь ворота, все. Больше в этой игре ничего нет. Так, подожди. Почему вал ушел? Ну, против медведя с валом... Что за осечка? В смысле? А что за осечка у меня? А, у меня патронов нет. А на чем он? 9.39. Девятки. У меня девяток, походу, вообще нету. Блин, девяток нету. Хорошо, что я вовремя. Хорошо, что я от дома еще не уехал. Вот так бы уехал и все. Это получается на ППшке тоже, да, нету этого? М -м -м. Патронов. А, может, просто перезарядиться надо было? Сейчас я попробую. Может, просто перезарядиться? А ну-ка. А, блин, я хрен пойму. Или он осечку давал? Ладно, срать. Пошли дальше. Я с валом хочу побегать. Не знаю почему, мне вал вот очень нравится. Сексуальный он. Нахера я в пассажирское сел. Кстати, даже если здесь дома не было Здесь бы охрененно было ночевать Даже на пассажирском сидении Я думаю, это не проблема Если у игрока здесь нет дома Попросил у админа машину И ночую себе на здоровье А где фары там? Фары не надо включать? Так, сейчас на трассу тогда выезжаем по трассе уже будет легче ориентироваться. Правильная сторону еду? Нет, неправильно. Она в другую. Я развалюха. Какая развалюха-то. А? Все, лишь разворот сделал полицейский и все, и она уже заглохла. Так это ровер И представляю, что будет, если какую-то другую машину взять. Хотя, знаете, когда я первый раз нашел трактор Во-первых, я был очень рад Поэтому давайте, наверное, воды сначала попьем Чтоб на гайцы никакие не остановились Сейчас немножко прижмемся к обочине Так А, в машине нельзя это делать Понял Понял Вопросов нет Так ну, еще ехать и ехать. Еще ехать и ехать, ребят. Интересно, я смогу срезать? Или тут высота какая-то? Давайте попробуем. А, не, нормально, нормально. Вот, видите, он говорил, что здесь реально много зомби. Может, он имел в виду и при зачистке, типа, когда ты едешь в какие-то города? Я вот не знаю. Просто он говорил, вот здесь много зомби, но нету роботов там где нет роботов это вообще класс представьте против тебя только настоящие игроки и этот и зомби опять же я не знаю как здесь вести себя с игроками возможно здесь знаете есть какие-то ну типа правила, что нельзя убивать игроков может они вместе на сервере там ходят на какие-то зачистки. Все-таки Юра предложил мне клан, хотя он говорил, что он состоит в один всего лишь. Так что я не знаю, честно, что тут по правилам. <как> <как> ну игрушка топ, ребят, я советую реально. Кто играл Дейзи, это сто процентов понравится. Я вот в свое время играл в DayZ, но очень мало. Только со своим другом. А потом что-то началось там работа, это... Ну, мы там угорали, это жесть против зомби. Жалко, скорость нельзя контролировать еще. Вот это минус. Мне хочется пить. Ты сейчас попьешь, чувак, подожди. Было бы я бы пошел спокойно сейчас зачищать. Просто с оружием. Ну, сейчас не утро. Сейчас мне еще слабо видно зомби. Вот так где-нибудь откуда-то прибегут. Плюс у меня солнечная погода. У меня. Бля. Охереть. Убил чуть-чуть машину. А нет, то бензин, то бензин. Иди на правильную строчку. Ёп, ну нет. Пожалуйста. Фууу. просто 4 на 4 range rover блин класс за это большущее спасибо не знаю разработчикам админам, пофиг кому спасибо кстати есть здесь музыка Я не знаю появились ли у меня какие-то анимки но это сейф зона мне сказали что здесь нет никакого особо лута но здесь якобы весело Сейчас я поближе покажу, что она из себя представляет. Музыка, кстати, почему-то не играет. Это довольно-таки странно. Я не помню, в какой именно я гаражек заходил. Я помню, что куда-то спускался. Куда именно, не помню. Ну, сейчас найдем, сейчас посмотрим. Где-то ж должен быть. Там играет, короче, музычка. Оно, типа, как подвалом сделанное. А, здесь, типа, бои ММА. Ничего себе. Это, знаете, можно, типа, если ты с другом играешь, созвать сервер. Вот админ даже может созвать сервер. И здесь сделать какую-то такую потасовку. Типа, все здесь стоят, болеют. Тут даже анимки, по-моему, такие есть. Или нет? Нет. Ля, посмотри, это ж походу, можно машину цеплять. Или нет? Или это что-то другое? Так, Ну анимки все у меня эти были По поводу аптечек, даже инъекции есть Ничего себе ну, нормально, все равно нормально Все открыто, все что надо есть Ребят, к сожалению Я не помню куда надо входить Сейчас постараемся найти Если нет, так нет, значит поедем в другую зону Моя цель убить как больше Можно больше зомби для этого нужно пойти в такую А вот сюда я заходил если не ошибаюсь. Да, он музыка уже играет. Я не помню, смотрел, точнее, я не знаю, смотрел ли из вас кто-то серию, где я сюда приходил. Я что-то думал, что здесь я найду много лута, а потом мне мои подписчики, зрители объяснили, что это всего лишь сейв-зона, где люди приходят отдохнуть, ну, выпить, поспать, послушать музыку. Одному здесь, конечно, делать нечего. Четко, да? Так, он пить хотел у меня. Сейчас дадим человеку попить. Что здесь по мусорю, товарищ админ? Извините, пожалуйста. Так, ребят, знаете, что я только что заметил? Я просто не стал говорить, потому что музыка громко играет. Что у меня почему-то убрался попешник. Я его не могу поставить. Взять в руки, вране добавить быстрому доступу. Может просто местами поменять? Нет. А, у меня народ девяток столько нету. У меня очень мало девяток и, скорее всего, он убрался, но, типа, он ни к чему. Все, я понял. Теперь я понял, почему. Ну, тут я же говорю, интересно, если ты идешь сюда с друзьями. Если ты сам скучно. Ты же не будешь, какая дурачок один. В смысле, хочется пить? Ты только что пил? Сколько можно? Он до хрена пьет. Что, еще дать попить? Ну ладно, давай еще. Тут мне еще ребята говорили, что лучше чем-то не увлекаться. Потому что здесь метаболизм очень странный. Тут даже при температуре... Вот Юра мне вчера сказал, короче, что здесь в болезнях. Когда что-то появляется, нужно снимать всю одежду и прыгать в холодное озеро. И тогда типа с температурой там что-то будет. Я не помню, это один из фиксов, что он мне объяснил. Я в шоке просто был. Представьте, насколько реалистичная игра. Так, ладно, получится зеленые это сейф зоны. Что здесь есть такое прям масштабно масштабное? Вот завод. Поедем на завод. Метка вот. Мне не нравится, что метка не ставится. Это очень плохо. А, поехали отсюда. Бензин, благо, у нас еще есть. Тихо, тихо, тихо, тихо. Что за завороты? Я вроде руль контролирую, а оно завернуло. так смотрим куда мы выезжаем мы выезжаем на дорогу хорошо и не знаю просто смотрите я только что был в городке да как у меня был в вот этом здесь особо зомби не было то есть ну скажем так скучно зачистки мне делать нравится Но мне нравится сделать зачистки когда зомби бегут на тебя ну хотя бы пятеро а тут двое на мне бежит ну что тут может испугать так, мне вниз, да, надо? Ну, да. Давайте сюда поедем по тропинке. По поводу того, что нельзя контролировать скорость, это, конечно, тоже плохо. Я думаю, Range Rover, эта тачка, все-таки, как ни крути, все равно быстроватая. Да, она мощная, да, она тяжелая, но она <тачка> точно не с такой скоростью ездит. Максимальный. 63 километра в час. Ну, серьезно? Так, я, наверное, буду срезать через поля. А, в какую зону ехать я не знаю. Серьезно. Знаю только одно, что я хочу ехать в большую зону. Я так точно машина машину убью, я вам говорю машина долго не выживет со мной ну машина все равно не юрина это машина которую выдал администратор поэтому я думаю юрий особо не будет жалко если что он попросит новую Той -той. Вот сейчас уже Немножко я снес хп у машинки Видно прям было По-моему правее да Немножко окружить надо Нет все правильно Или вот сюда приехать Давайте попробуем б3 еще квадрат зачистить Может здесь хоть зомби будет Ну просто реально Я вроде поехал в именную зомби и как мне выехать теперь отсюда? А, нормально. Этот. Я поехал, получается, в большую зону. Думал, что там зомби просто будут гнаться за мной. Как вы видели, я с машины, с водительского места убил только двоих. Еще третий там был на подходе. Что такое? Ооо. Знаете, иногда, когда я слышу в игре рейнджик, я представляю, что будет с моей десяткой. Если рейнджик себя так ведет. Мне страшно подумать. Правильно я еду? Нет, неправильно. Мне надо левее крутить. Да, блин, вообще не в ту сторону еду. Сейчас, правильно? И сейчас неправильно. Короче, куда-то сюда, я так понимаю. Хочется пить, серьезно, опять? Сколько можно пить? И главное не обсыкается. Так, зомби где-то слышу. Главное не обсыкается. Пьет, пьет, пьет, пьет. А обсыкается не обсыкается. Ребят, это еще раз напомню. Это не угарная серия. Это серия, скорее как... Обзор. Обзор, чего в игре можно достичь. То есть, как видите, у меня много оружия, прицелы, у меня есть хавчик. То есть, э, обычно, когда игрок первый раз играет в эту игру, он мечтает просто об этом лучше. И я хочу показать то, что действительно всего это можно добиться. А, я пистолет скинул, да? Сейчас, секундочку, ребят. Ребята, снова тут. Извиняюсь, был звоночек. Я на него ответил. И теперь я полностью с вами. <зум> зомби успели залезть на крышу. Пытается меня как-то всячески напугать. Не, ну блин, все равно, это очень странно. Во-первых, зомби, которая бегает. Бани хопят. Все же мне больше нравится, когда они как в ходячих мертвецах передвигаются там. Медленно, без всякой ерунды. Тачку, в принципе, они мне никак не этот. Не уродуют. Давайте я их на солью да? Чтобы они не страдали. Ну, что скажем по валу? Оружие хорошее. Оружие хорошее. А, странно, что только что я сделал один выстрел, а сразу прошло два. Это довольно-таки странно. Так, едем сюда. Давайте попробуем сюда. Если нет, то сюда. И поедем домой. Короче, две точки. Две точки еще посмотрим. Ехали бы вроде в эту сторону, если я не ошибаюсь. Нет, нам в другую, в противоположную. Что-то я уже запутаюсь. Ребята, кто может строить дом топовый? Это, по-моему, админ, если я не ошибаюсь. Пишет сейчас. Так, нам нужно сюда. Или сюда лучше. Давайте сюда. В ПГТ съездим. Мне хочется пить. Я вот серьезно, я не знаю, что ему надо. Что ему надо от меня? Но Юра говорил, что здесь дело все в метаболизме. А когда мне хавать надо было, он мне давал чизбургер, колу, там что-то такое. И что-то еще. Здесь определенную пищу Этот надо все кушать А то я когда получится У меня этого всего не было Я по совету болта кушал этим. опарыши Ч там еще Да блин Закончим на этом опарыш <смех> Достаточно Даже того что я это ел Посмотри можешь или нет где он тебя посмотрит О, ну это все Это походу я приехал Да, я приехал Ну пожалуйста, нет Ну нет Подожди, вроде бы съезжаю Вроде бы съезжаю по чуть-чуть Возможно сейчас получится выехать Давай, давай, давай, давай Тут чуть-чуть осталось Бочину жми. Все, теперь сдавай заднюю. Давай, приводжиж должен быть. Я думаю, все должно получиться. О-о-о, все, заглохо. Я думаю, это все тяжело нам. А не, все нормально. Все-таки рейнджик, да, ренджик здесь эта тема. О, здрасте, на камушке еще сейчас застрять бы. Да вы издеваетесь. Давайте немножко помедленнее все-таки будем ехать. Поаккуратнее. Блин, это издевательство просто. Я выворачиваю как могу просто руль. я не чувствую что эта машина как моя блин какой здесь город -то? здесь реально интересно делать зачистку только плохо что темно если было светло другое дело по темноте не очень хочется зачищать давайте я прямо в начале города на расстану. чтобы потом найти машину чтобы Или нет? Или в начале его города нет зомби? Это это? Движок мой такой? он за это. Блин, капец здоровья. Машины мало осталось. Я охренею. Вот это я убил ее. Мне такую тачку дали. Она, наверное, одна из лучших здесь на сервере. Ну, по крайней мере, я так подозреваю. Хотя, если мото Дейзи, то, в принципе... Я думаю, есть и получше. Ой-ой, говорит. Давайте я вот так вот, типа, дороги, да, перекрою. Так, теперь берем ППшку. И с ППшкой уже будем делать зачистку. Нормально Просто в голову один раз стреляешь и все Вот рейнджик, кстати, такой, как у меня Ну а кум я здесь вряд ли найду Ну да, металлолом Интересно, а в старых старых э, машинах Вот таких вот заброшенных Можно ли найти свеженький акум? Наверное, вряд ли А, у меня нет этого патрона А подожди ты Да, стой не знаю либо осечку дает либо хер его знает отъебись лёх да отвали хорошо что здесь что забаговано а, здесь есть, либо, я не знаю, сечки дает, как видите. То есть после каждого раза я перезаряжаюсь. Возможно, неисправность какая-то в этом, в оружии. Ну, я исключаю, что дело в патронах. Так. Машина на дороге, почти в самом начале города. В принципе, это я могу запомнить. забачей на улице не так много. Сейчас посмотрим по городу, где я нахожусь. А, ну я уже почти в центре нахожусь. Давайте зачистим нижнюю сторону. Кстати, здесь водичку, по-моему, можно набирать, если не ошибаюсь. Он же хотел попить. Давайте попьем. Так, у меня по водичке все плохо по восстановлению здоровья здоровья выносливости слабенько давайте полежим наверное, все таки хорошо что нам человек уже подсказал что очень быстро выносливость восстанавливается если ты лежишь это в принципе логично просто новичку это неизвестно допустим такому как мне я и представить не мог что здесь надо использовать для этого анимку. Так. Возьмем вал. И продолжим. Зачистка, конечно. Так себе здесь проходит. Не, походу нет патронов. Походу все уже. Походу GG. GG походу. Давайте повоюем с АК-47 Че у него тут прицел хоть есть? Наверное, нету Ой, серьезно? Серьезно? Да вы издеваетесь надо мной Либо тут осечки дает, либо я не знаю А ты так не можешь, да? Я ведь брал семерки, а за бред? Может я не выложил их как-то? вот смотрите у меня даже девятки есть 9 миллиметров где-то я положил семерки еще семерки вот 7,62. почему он не перезаряжает я не понимаю может сет должен быть находиться здесь блин я не понимаю ребят Сейчас попробую перезарядить сам калашка. Мне все равно не получается. Так, мне остается получается МП-5. Но Он перезаряжается каждые 5 секунд. Только ты сделал одиночный выстрел и все. <coughs> Замочу получится двое за окном. Вот, я стрельнул сделал выстрел и сразу перезарядку. Пули почему-то тупят. Да ему шлем пробил. Без шлема, конечно, этих легче намного убивать. И то еще скриво по-моему, стрельнул. Кстати, уже это уже довольно-таки интересно. Уже побольше зомби они окружили дом. Может у меня одиночные стоят, я не знаю. Но все равно прикольно, когда возле дома уже трое собрались. Так. Так, так, так, так, так. Смотрим дальше. Низ, принципе. Цепи... О! А это, по-моему, кемп, который кто-то построил. Кстати, удобно. Удобно и интересно. Только ты на сервере появляешься и сразу ты возле города. Сразу можно зачистку зомби делать. Сейчас посмотрим, где у этого, типа. Вход. Но как мне показал Юра, здесь какие-то есть замки. Вот он мне дал разрешение, я могу нормально входить в его дом. Вот, видите, заперто. Ну, а так вот живут в таких домах. чистолюбец мне уже дали ранг слова очки 280. За каждое убийство дается по 10 очков, если я не ошибаюсь давайте немножко отдохнем и пойдем в машину что я могу сказать о зачистке города на этом сервере ну слабенько слабенько здесь около 10-15 зомби Я считаю что на таком городе должно быть как минимум 100 чтобы прям реально ты боялся чтобы за тобой бегут и понятное дело что скорее всего здесь многим помогает админ то есть дает тачки дает какое-то оружие больше раскида на лута ну все же оно должно соответствовать ты должен бояться а ты просто на изи ходишь пытаешься ничего не боишься так что не знаю даже не вижу не вижу остроты ощущений Я правильно вообще бил? Ребят, я думаю, в принципе, серия идет час. Сейчас мы доедем до нашего дома. И уже следующую серию будем начинать с кемпов наших. Не знаю, что мы будем делать в следующей серии. Я что-то думал, что эта серия будет поинтереснее. Что мы реально там найдем множество зомби что их будет реально даже до жопы много. Елки палки. Фуэл. Но все равно мы вот сколько поездили, около получаса, и как бы бензин у нас особо не вытек. По воду здоровья тоже видите. Процентов, наверное, 30 мы убили. <кластиц> <К hacemos> <к注言><к注言> вот еще кто-то кемп свой построил рядом с домом. Надо посмотреть, потому что когда я играл на другом сервере, некоторые дома были открыты. Нет, заперто. Хотя интересно, если пригнулся. Физика здесь не работает. Хотя если задуматься, снять рюкзак. Просто и под низом пролезть. И если учитывать то, что это играет физики D и Z, то, в принципе, пролез бы можно было. <звук> так, в какую нам сторону ехать? В квадрат в C3. На букве H у нас дом находится Я думаю, мы не будем по дороге Будем сразу срезать Что за бред? Только что было темно Ночь, я думал рассвет сейчас будет А тут еще темнее стало Походу админ что-то мудрит Я думал, здесь должно быть по физике Все, наоборот Светло Ты же видишь это, ты смотришь на ну, <смех> Так. Я не в ту сторону, походу, поехал. Надо будет еще у Юры спросить, как включать дальние... Нет, это вообще любые, потому что что-то с фарами здесь проблемы какие-то. Но зато музыка есть. Сейчас я посмотрю, как переключать волну. На G получается просто музыка включается и выключается. Переключение не знаю на какую кнопку. очень аккуратно да блин просто здесь если под первого лица можно было ну, нормально имеют без противогаза то можно было нормально выкручивать руль а так я от третьего ничего не вижу и из-за этого спотыкаюсь каждый камень дерево точнее сейчас вообще заглохли, непонятно где <смех> Столько заглохли, что музыка аж исчезла мне хочется пить, я очень хочу пить блин, я не знаю, что ему дать попить, чтобы у него батарея, кстати, смотрите, как долго расходится батарея я езжу буквально, вот сколько, целую серию и, ну сколько здесь? Процентов, наверное, 7-8. Батарея использовалась. Главное беречь тачку. Главное, чтобы был бензин. Было здоровье машины нормально. О, снова мы в эту точку попадаем. Я ж по-моему, ехал вперед сюда. Это я опять на город еду. Я то не понимаю. Я так понимаю, в эти горы ее надо как-то объехать, потому что просто еду в одну сторону. Вот, вроде есть какая-то тропа, лучше проеду по ней. Пусть времени не потеряю, но зато точно попреду. Вот, смотрите, я же валю, это от админа зависит. Потому да, что я думаю, вроде было темно. Потом стало рассвет, потом стало еще темнее. Это как? Теперь наконец-то наступило утро. Так что это все администрация сервера контролирует. Так, еду не туда, конечно. у пацанов интересного этого очков славы уже. Я думаю, много должно быть. Тут, если за одного зомбо столько рейтинга дают. Так, B3, ну, в принципе, блин. <с occupied> Не, мне кажется, это рейдж-ровера хватит еще на одну серию максимум. Долго он точно не проживет. Но мне уже даже не заводится. Хороший вопрос был, я не помню, от кого звучал тогда, от мухи или от кого-то. А, можно ли как-то подчинить машину и помыть ее? Но ну, Юра, по-моему, сказал, что пока что этого нет в планах. У разработчиков, ничего об этом не говорили. объехать эту зону да ладно снова залог еще что есть этот противогаз без противогаза возможно обзор от первого лица был намного лучше а так мне показывает только верхнюю часть и я ничего не вижу толпа фу я думаю это это музычка какая-то типа там может нашествие зомби или что-то такое стартуем Вот здесь, кстати, лут, возможно, был бы и нормальный Вот не знаю, что по зачистке зомби Но лут бы здесь точно был нормальный Если здесь тоже перезапуск сервера действует Сейчас посмотрим Здесь, конечно, вход здесь вообще есть потому что пока я вижу только какие-то эти все уже тачка дымится а это не знаю как ее чинить интересно ворота есть и зомбочень самое главное что интересно не вижу и гаражи все открытые. Возможно, здесь после перезапуска сервера игроки сразу идут э, лутать вот эти ангары, гаражи все. Чтобы побольше лута у них было. Скорее всего, так и есть. Ладно, я тогда домой. Я думаю, мне здесь словить нечего. В какую сторону мне ехать? Надо как-то по левой стороне от озера проехать. Потому что пока что я по правой еду. Либо придется его пересечь. Вот, видите, я сейчас развернул сильно руль. И не знаю, насколько я его выкрутил. От первого лица, к сожалению, ты этого всего не видишь. Просто здесь надо разработчикам подумать насчет противогаза. Чтобы сделать, чтобы в нем видно было все-таки весь обзор, а не какая-то его часть. Тут я, наверное, не проеду, да? Да, речка глубокая. у объезд ехать. Дальше вроде в сушу какую-то показывают. Нет, нет, здесь уж Что это показывает? Фары? А, это типа лучи солнца так показывают Не, ну мне не сюда Или проедем здесь Ладно, поехали уже здесь Все-таки до хрена проехали Обратно не вариант Только через город придется снова по речке ехать Только по той стороне уже Серьезно, снова залохо? Здесь что-то будет типа мостика. Не, он будет чуть, чуть дальше. Там дорога на пригород вот этот будет. Так, вот он и мостик, про который я говорил. Капец, я просто убью эту тачку сколько, ну тут уже, по-моему, меньше, до да, 50% осталось. Намного меньше. Может, процентов 40-45 от силы. Как и бензина. Ну, бензин это такое, это можно все-таки полутать, там найти у Юры в гараже А вот насчет остального, то уже ничего не сделаешь. Машинку не подчинишь. Так, мне снова ехать над речкой. Хероси, вот это дом кто-то отбабахал. Да вот это, кстати, реально большой дом, большая очень территория. У Юрки намного а поменьше. Ты теперь тут обитать будешь? Ты кто говорит? шкипер какой-то шкипер вроде не админ админ вот ну, тут Хоус кто-то как мне объяснил Юрец. так короче кружим вокруг озера там есть первый дом объезжаем его и следующий наш в принципе все равно здесь есть буковка h которая показывает нам наш кемп на тачку я конкретно убил Ира, если смотришь видос, прости. Вот это, да, мой дом, по-моему? Да, он. Не, ну все равно классно. По-моему, ни в одной игре так не придумали, чтобы... Вот так можно было сохраняться, завозить свою тачку в дом. Обычно как в игре? Да, там много ре реализма, всего Ну, нигде ты толком так не печешься о своей машине Потому что здесь, если ты ее где-то бросишь, она там и останется А бежать тебе до нее очень далеко Где ты еще будешь ставни не так закрывать? Рейнжик я, конечно, конкретно убил. Мне, по-моему, лобовуха, да, сломано? А, нет, эта тень так падает. Так, теперь давайте посра... послаживаем оружие. Вау! вал. А куда мне его положить? Давайте дробаши. Дробаш сюда. Освободилось место подвал. Сюда положим АК, АК и МП5. Мне еще есть свободное место. Вот свободное место можно Патрики сюда, а вал сюда. В принципе все. Это получится просто сыты. И за ружки у меня остался дробаш. И где-то я выложил еще свой. Шотган и этот. Что мне еще было? А, Винчестер. Винчестер. А, не, подождите, я их на пол кинул. Они на полу лежали. В смысле? А где? Чё за бред? Я здесь оружие кидал. Охренеть, все пропало. Походу перезапуск сервера то был и оружка пропала и забыл, что она здесь фиксится, если она не в ящике лежит. Ну что делать? В принципе дробаш у меня был херовый, по-моему. А нет, дробаш мне как раз хороший был. Вот такой у меня был. Видите, в эти его нету. У меня получается остался только дробаш. Даже пистолет исчез. Блин. Возьму глочок. Нет, нет, нет. Вот что-то типа такого, дашь у меня было или нет? Он мне в сети находился. Вот здесь был в инвентаре. Отвертки. Нахрена я понабирал? А, подожди, он говорю, отвертки отмычки это для того, чтобы дроп этот. Дроп брать. Какой ствол взять? блок или что? МП5. Десерт игл. Не, жалко пистолет. пистолет был хороший. линчестер Gold. гол точнее. Неправильно прочитал. Но это обычный, я не знаю, пистолет или нет. Мне нужен такой, чтобы с прицелом был, чтобы коллиматор хотя бы мог на него поставить, потому что мне пока еще тяжело стрелять с обычного оружия. 9 мм, в принципе, у меня оружие есть. Что еще надо? В принципе, все. Че мне стоит валка будто я его взять могу. Когда я уже заканчиваю серию, вышло солнце Вовремя, вовремя, ничего не скажешь Так, дверь закрыл, машину закрыл Здесь тоже дверь закрываю И, в принципе, все, я думаю, ребят, будем заканчивать на этом Очки славы мы, кстати, неплохо-таки повысили У нас было 100 с чем-то, сейчас 287 Мы покиляли зомби Не знаю, еще за что она дается Но мы нормально сегодня поработали Всем спасибо еще раз за просмотр, напоминаю, что это была серия, так сказать, обзор, чего можно добиться в этой игре, то есть тачка, дом, инвентарь вот такой вот, так что не сдавайтесь, не отчаяйтесь и обязательно играйте в данную игрушку. Всем спасибо, всем пока.